Суса, с двумя дополнениями. Мигель нам написал, лечука это как салат, сальчос, второй это... Эй, это И второй местное мусянк блюдо. Вообще это значит макар. Uh, Сегодня у нас тапос. Классический испанский тапос. Мы делаем тортилью. Основу для тортили мы пожарили лук и картошку. Я сейчас сбиваю яйца. Primero se fríen las patatas, después la cebolla, luego se mezcla todo. Vale. Porque así la patata se pone más blanda, ah. con la cebolla, Vale. poco más blanda. Ajá. Y cuando ya está todo frito, pues se le echa el huevo y ya espera, ¿eh? Ajá. Tiro de España. <risa> <risa> <risa> <risa> es un milagro. Milagro, sí. You always have Well, and... I have a I This Yellow with ice. Хороший claro. claro, ah, ah, ah, мама параллельно к тортиле неделю сказал, что едят э, два тапуса. Это махар. Мы смешали томаты с луком, чесноком и оливками. Вот такие специальные маленькие оливки. Добавим соль э, и оливковое масло. Мигель говорит, это хорошо есть летом, когда это очень сильно холодное, даже можно положить кусочек льда. И называется макар, потому что мы туда хлеб. У нас тут меня есть апарата и нахуговали. Смашь. Смашь Вторую картошку для нас Мигель сделает. Мигель, патата да кабаниль? Эй, Вы еще что? Называется картошка кабаниль. Уксус, чеснок нужно было специальным молотком разбить. Замариновать с уксусом. И сейчас Мигель жарит картошку. Потом мы вмешаем туда уксус и чеснок. Вот мы уже вмешиваем уксус и чеснок. Это тоже особый вид картошки, так что сегодня у нас тапусы. Еще один тапос классический, это листья салата, можно брать любые, мы взяли айсберг и сардины. Все очень легко, в холодной воде держим айсберг, в Испании любят этот тапос обычно в теплое время года. И поверх каждого кусочка айсберга, который пролежал в холодильнике в холодной воде, мы сейчас положим по сардинке, польем оливковым маслом и будет замечательно закрутиться.